Всем снова привет! С вами опять Маша. Ну и вторая серия Кача лошади. На этот раз мы будем качать сегодня старую модельку. Да, у меня прическа не очень подходит э, к этому всему. на сайте домашняя конечность досмотрелась приличнее, но нет, ну, в принципе, э, сойдет. Тебе нет. Ну, блин, я люблю эту прическу. Я не смогла это сделать. Точнее, я, я бы смогла, но у меня нет прически, которая прям очень бы хотела вот э, к этому стилю. Господи, что я оправдываюсь? А сегодня э, другая у нас тема. Старый ССО. Я попросила вас написать, что вы помните о том, что было в прошлом. Ну, сейчас опять я буду показывать ваши комментарии, комментировать их сама. Ну, и все такое, вы меня поняли. Поэтому мы сейчас поедем. Квадратные лошади. Прямо сейчас я сижу на квадратной лошади. Но если вы имели в виду совсем квадратных, то есть нач. Да, это, конечно, вообще-то, ну, скажем, реликвия. И почему они это убрали? Ну, оставили бы, не знаю, какую функцию. Они взяли и убрали вообще этих нач обновили их ну зачем так ну нельзя игрокам поностальгировать ну, это вообще это такой класс был вот. а некоторые же люди ну, даже не, не испробовали нет ладно люди которые на себе не испробовали им не так сильно хочется это снова точнее вообще испробовать тем людям которые ну это пробовали которые олды потому что знаете ну, хочется вспомнить, хочется поездить, поездить на своей старой лошадке. Это такую кошку не ушли, а она вообще по-другому выглядит. Ну, это немножко несправедливо. Снег на юрвике. Ну, знаете, я как-то не очень по нему скучаю. Во-первых, он мешал снимать сериал или там что-то еще. Потому что погоду ты не можешь менять. То есть он просто стоит этот снег, и все. И ты не можешь поменять. То есть ты просто по этому белоснежному полотну ездишь и... Нет, ну есть правда такое-то, что я скучаю по снегу. Но все равно. Это бредо вообще звучит, то, что я так говорю. Потому что... А... а по большей части... Он мне вообще не нужен. А кто-то его не застал. Мы ничего не потеряли. Возможно, в этом году разработчики сделают нам снег. Потому что они там кое-что заспойлерили. Скорее всего, в этом году... Они уже дорисовали и дорисовали, или к концу года дорисуют эту карту со снегом. Потому что почему снега нет? Потому что они обновили текстуры, и им нужно по новой все перерисовывать в снег. Пожалуйста, поймите разработчиков. Прыгать без сыры было нельзя. Ну да, это, конечно, больно, то да. Это было ужасно. Да, не то, что ужасно было. Знаете, какая-то фича, которая делает игру такой игрой, которой она должна быть. То есть, типа, ты должен задонатить, Да. Ты должен задонатить. Сделать квест. На шестом примерно уровне. И... Да, это, конечно, все обидно. Ну, а, ребята, ну... Простите, простите уж меня, смотрите, вы много таких игр покупаете, даже онлайн-игр. То есть, большинство игр вы покупаете, они не бесплатные. А здесь вам разработчики дают uh, зайти в игру бесплатно, а дальше донатить или нет, ну... То есть, без Торайдера вы как бы просто пробуйте, что за игрушка. А -а -а, уже как бы покупать саму игру, то есть Торайдер, чтобы, ну, играть дальше или нет, это решать вам. То есть... То, что вы без Star Rider играете, это тест-версия. А игра сама не бесплатная. То есть, э, можно сказать так. Они могли вообще убрать временный старайдер. Нет, ну, оставить, знаете, на неделю какую-нибудь. Ну, это дают нам коды. А вот это, то, что покупают на месяц, на полгода, это, ребята, это не проба, это не тест. Это вы просто тратите. Тратите лишние деньги, потому что, скорее всего, вы дальше захотите играть. А ну, я могу быть не права, но это очень странно, когда ты играешь 6 месяцев, да? А потом такой резко все таки решил не играть. Но. Ты уже так долго играешь! В чем смысл? Это а ты, типа, 6 месяцев пробовал, понравилось тебе или нет? Это очень странно. Типа, я имею в виду то, что. Лайф, когда ты покупаешь, то же самое, как ты просто купил игру. Просто купил игру. Почти все игры стоят, примерно, ну такой, ну, такой вот ценник. Ну, где большой онлайн, ну, и все такое. Но опять же, я могу быть не права. Сейчас полетят дизлайки, сейчас полетят хейтеры. А я вас люблю. Вы можете высказывать свое мнение, я выслушаю его. Как бы, я могу быть серьезно, не права. Я не утверждаю, что я права и все. О, господи старые модельки духовных наездников кстати говоря о старых модельках о духовных наездников во первых когда их только обновили почему вас сейчас толккнул когда их только обновили я сняла ну когда мне еще был маленький актив на канале я сняла видос типа не обновлены да тогда ССО почти никто не смотрел, и, ребята, если вам интересно, ну, там очень забавно, смешно, все такое, такая нарезка по новым квестам, как их только обновили год назад. Вы можете полистать видео моего канала вниз или нажать на штучку, типа, показать сначала старые, и там будет вот этот видос. Мне уже на самом деле, обидно то, что это а, единственный вид, видос, ну, из старых, которых, ну, который никто не врубил, а я как бы в него... Если брать старые видео, больше всех сил силы вложила. Господи, что я заикаюсь? Так, а второе, что я хочу сказать. В ангелах подковы... Знаете, вот, ну, старые модельки. Я очень хочу вам заснять ангелы подковы, но что-то у меня пока не находится время. Но я думаю, я в августе. Это все таки засну. В августе все таки успею, так что ждите. Старые персонажи. Ну, да. Старые длинные шеи, как они на глобе вот так вот прыгались, как будто бы их, это понятно. Ну и все такое, руки, как, это, как будто бы просто на стол положили. М -м да, мне единственное, почему я скучаю, когда персонаж не постоял, он а, оборачивался. И мне обидно то, что это убрали, потому что я это очень хотела для клипа, для сериала. И когда я ну, вернулась с работы после долгого перерыва, я очень расстроилась от того, то, что все, типа, типа она больше так не делает, и я не могу это увидеть, а я это обожала. Старый Джеймс. А -а -а. Что вам от него надо? Вот честно, что вам надо? А это что еще такое? Ладно. Как фотографировать токена? А, чувак, а ты знал то, что у меня все токены сфотографированы? Или, может быть, я глупая? Не пугай меня так. Не, не пугай, пожалуйста. Чего вам этот Джеймс нужен? Почему В комментарии именно про него? Что? что, такого в нем? Не, я конечно понимаю то, что вы имели в виду, потому что раньше это был какой-то шипзик. Но, знаете, это меня не впечатлило, мне вообще насрать. Я бы вместо этих комментариев, ну, написала бы что-нибудь более впечатляющее. Но я реально удивилась что вы написали именно об этом. Ведь это реально людей задело. Господи, какая я тупая. Отправка лошадей на поляну за СК. А не поляна, а остров лошадей. <соснанное> То есть, раньше, когда ты, ну, желтое лицо лошади хотел, ты мог отправить ее туда за Шильдинге. За 499, если не ошибаюсь? Я не помню. Не помню, я не, я не чекала это вообще. Как это убрали, я даже что-то не чекала, сколько там это было. А, говорю, вот чисто по памяти. А чтобы зеленое лицо было, по-моему, надо было потратить 299 СК. Я сейчас могу все путать. То есть, смотрите, типа, если вы хотите, хотите, чтобы лошадь вернулась к вам зеленым настроением с острова потом, сразу же, то надо было потратить именно СК. 299, или что-то такое, или 199, или вообще больше, или 350, 50. Знаете, что-то в этом районе. Да. А чтобы желтое лицо было, вы могли или СК потратить, или шиллинги. 49 шиллингов, ну, вот такой дешевский бред. Хотите нет, не для всех это дешевский бред. Но, ну, да ладно. Гастролирующий лошадиный рынок. я на самом деле эта тема подбешивает. А, потому что. Я забросила игру на 3-4 года, к примеру, или 2-3 года. Короче, что такое. Я вообще никакие ивенты не делала, тем более не делала, зато на рынок. Сейчас я понимаю, то, что он больше не путешествует и плакал мой 22-й левел. Я так хочу а, в 2020 году получить 22-й левел. Вы не представляете, насколько, и моя совесть постоянно говорит "А, А ты что? Ты что просишь? тебе играть надо было, дурочка. Тебе надо было играть. А, а ты не играла, дура? Ну, да, ну простите меня. Очень маленькое количество каневозок. А мне нравится, наоборот, когда ну, их мало. Мы путешествовали на паромах. Мы были, что ли, более сплоченные. Я не знаю, как это. Игра как бы была посложнее. И больше такой сплоченности было между игроками. Вы спросите, каким это образом? Но ну, я думаю, только Олды это шарик. А сейчас... Э, Как-то... Да. Раньше, вот, пример, еще мы играли у всех игры, а кто там быстрее что-то бежит. Кстати, я с клубом до сих пор в это играю. Ну, сейчас мало кто в такую дичь похожую играет, потому что э, многие люди настолько обленились, что... Они вообще пешком не ездят, то есть они просто сели на перевозку, то есть представьте, к примеру ферма Стива, да, на ферме Стива они сидят на перевозку и едят до, до Морланда, и сейчас никого, никого не хочу оскорбить, но это бред, ребят, 2 секунды доехать, две секунды, При, примерно минуту ехать на третьем левеле лошади, посмотрите, почему вы это делаете, я не понимаю, вам По не жалко свои ширинги, а потом вы бомбите, ну, из этого бага, а, ребят, вот сейчас я на видео трачу деньги на перевозку иногда, потому что мне видео надо быстрее заснять, быстрее вам все рассказать. А когда я качаю лошадь без видео, я вообще не юзаю перевозку вообще. Я тупо пешком катаюсь. Вы скажете, о, как это толка совсем вот ты ну на видео специально так кратко делаешь, сама говоришь, что это занимает время. Ребят, это занимает буквально. Если, ну, по всей карте, все гонки пройти, это лишних минут 10 занимает всего. От силы минут 10. Не придумывайте то, что вам нужно там какой-нибудь лишний час сидеть. Нет, ребят, все это бред какой-то. Брат сивой кобылы вы несете. А, -а, -а, а Я постоянно не договариваю информацию, которая, ну, алдовская, которая не поймут новенькие игроки. Нет, точнее, я так и надо типа зачем вам так много знать нет вам надо это знать но вы включаете историю Старстейбл в мою видео а здесь ну у меня нет времени все это рассказывать но именно по этому пункту про перевозки хочется еще договорить то что раньше вот типа это как материки да ну так бы есть материки типа того нельзя было примеру, вот отсюда проехать сюда на перевозки то есть вы могли вот по этой, по этому материку, по селу Урожайному кататься только на перевозках села Урожайного. То же самое с Серебряной Поляной и Золотыми Холмами. А если вы хотели, ну, не пешком туда бежать, то вы могли просто в форт Пинтье сесть на паром, уехать сюда, сюда, сюда и сюда. Так, надеюсь, что вы поняли, да, так вкратце. А, то есть я вот раньше лично жила в форт Пинтье чтобы садиться на эти паромы, чтобы не кататься на этих перевозках. Ну, так что задумайтесь. Я думаю, это какой-то интерес больше к игре делал, то, что мы, мы так далеко ездили, катались. Раньше целые толпы были на этих паромах, а сейчас ты туда заходишь такой, а почему здесь никого нет? А почему меня бросили от того? Санта в деревне Серебряной поляны. Кстати, я такое что-то слышала, когда я не играла. Он реально, походу, стоял в Серебряной поляне, потому что перед тем, как я бросила игру, он стоял сюда в Хейми. Ну, или ты что-нибудь путаешь? Я, кстати, большинство, ну, не большинство, а часть комментариев не взяла, только потому что там вранье. Какое вранье, то есть, ну, я взяла, где немножко есть вранье, да, а где сплошное вранье. Я даже не буду исправлять, я это просто не буду брать А где немножко вранья, я буду исправлять Например, вот сейчас, ну, про этим человек, типа, говорил, что там какая-то поляна Нет, это остров лошадей А сейчас говорит про серебряную поляну Нет, нет он был в Ерахиме, но я могу опять же что-то путать, простите Старые фьорды и кельты И на самом деле эта тема печальная У меня два фьорда, я хочу всех они еще продавались с амуницией сразу. А -а -а. это такое печально, если они их никогда не вернут. А они их вернут. Но не скоро. А когда будет обновление ДСД, 100, прот. Когда вернут кельтов, когда тут вот вот все обновится, сюжетные квесты. Когда Катя придет, Вот эта вот, которая с белыми волосами. Да, тогда скорее всего они их вернут, а потом скажут: "А, а, а, а вы их ждали, а мы вас не надзирели тогда". А правда, мы их не вернем. Да пошли вы! СР на год. Ну, странно, что то убрали. Все ничего странного, лайф купили и все. Как и говорила, бред какой-то. Не понимаю я этого. Старрайдер только на выходные. Ну да, такая, кстати, фича была. Но это не только на выходные. Тогда можно было его и покупать. Я имею в виду. давали на выходные, типа, бесплатно поиграть не старайдером на зоне старайдера. Ну, типа, да, бесплатно старайдер на выходные. То есть это не было только на выходных. Типа, вы могли его купить, старайдер. Что за.. Опять же, какой-то некорректный комментарий. Некорректное, ну, понятно, да? Спирит. Да, жаль то, что его убрали, потому что у кого была мечта купить спирита... Нет-нет, фу, купить всех лошадей в игре, они такие, лол. Потому что на фигуртов еще есть какая-то надежда, а на спирита я не думаю, люди. Потому что там авторское право, короче. Это не их мульт, это не их это, это... Короче, ну мультики есть спирит, вот они тут это взяли. Ну, а потом, я так понимаю, ну, я слышала это, но не читала, то, что создатели... Спиритон, это вот этого мультика Они типа, ну авторское право Они сказали это все убрать дело Короче, да Не повезло вам, ребята, кто не успел его получить Вот так вот Что-то я сегодня слишком много заикаюсь Что-то я волнуюсь Непонятно, почему я волнуюсь Но моя лошадь Затряслась со мной тоже Эх не, не нервничай, дорогая или дорогой, как мы тогда ее назвали на рандомной покупке. Малиновая любовь. Какого ты я понятия не имею. Ну и ладно. Очень токсичные игроки в сторону нач. Это правда. Это чисто кровная правда. Знаете, как-то ну, раньше было больше этих началок, и люди прям их засирали прям ужасно я не знаю почему и не знаю куда они сейчас делись их почти нет почему-то все решили ну, купить Star как-то так а раньше прям ну тьма тьмущая была иначе не было очень много знакомых иначе и знаете я никогда не чувствовала к ним какой то, какой -то типа типа от а, лоха а, да, короче не знаю почему их все и куда сейчас пропали большинство нач Но они куда-то делись Заставка с котом Я не знаю, вот и кота почему убрали, я не понимаю Мне кажется, зачем вот эта вот картинка кота так прикольная? Зачем его надо было убирать? Его надо было обновить Или что-нибудь еще? Он же круто выглядел Почему убрали-то? Старый Идрис и цирк и На самом деле меня бесит фиолетовый цвет. Нет, нет, на фиолетовый цвет на самом деле не все равно. А меня раздражает именно тот факт, что люди вот это вот типа... А, какой он красивый! А, какой он классный, какой крутой! А, боже мой! И всякий такой бред. Раньше он был просто каким-то стариком. Ребята, ну хотя бы выглядел как персонаж, а теперь выглядит как какая-то девушка легкого поведения, и другими словами, слово, которое мне, не, мне нельзя упоминать на ютубе, потому что мои видео сразу же удалятся такое. Но вы меня поняли. Старая графика. Не, на самом деле не скучаю. Но я не скажу то, что она была хуже и лучше. Она была просто другого типа жа. То есть, понимаете, здесь... Вот в этой графике приветствовали одну цель, а в той графике приветствовали другую. Поэтому, поэтому две абсолютных разных вещи я сравнивать не собираюсь. Когда ты, черт возьми, заходил в игру через браузер, где была конюшенька, открывающаяся двери. Давайте я расскажу, что я помню о конюшеньке, которая открывает двери. А, ребят, я играла черную конюшенку, которая открывает двери, потому что у меня не работал лаунжер. Тогда у многих игроков не работал лаунчер. И потом нам приходилось эту проблему исправлять, слава богу, сейчас новый лаунжер, и с ним таких проблем массовых нет. А раньше они были просто постоянно. Это просто была такая дичь. Просто это был какой-то ночной кошмар. Это была какая-то поломанная игра. Ну, разработчики все улучшают, за что огромное спасибо им. Ну ладно, ребят, а на этом сегодня все. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поддержать его лайком и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!